Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Меня зовут Евгения Мягкая. Я преподаватель Воскресной школы Уроки доброты. А еще я ведущая православной программы в начале было слово. Наша программа включает в себе несколько рубрик: Жития святых. По календарю, православные праздники, лик Богоматери. В этой рубрике мы говорим о наиболее известных иконах Просвятой Богородицы, явленных на Руси. Жемчужины слов. Здесь мы говорим о крылатых выражениях, пословицах и поговорках, вошедших в русский язык из Евангелия и других книг Ветхого и Нового Завета. А также есть у нас еще рубрика «Вопрос-ответ», где мы отвечаем на наиболее актуальные вопросы наших слушателей. Наша программа выходит в эфир регулярно. Она представляет собой блоки программ. Вот, например, «Жития святых». Да, вот есть такие святые, о которых в одной программе сказать невозможно. Ну, например, «Матрона Московская». Поэтому... В марте, 8 марта, будет празднование памяти Матроны Московской. Мы будем говорить о ее юности, а в последующие дни памяти о других периодах жизни. Наша программа получила одобрение Русской Православной Церкви. и Вы можете смело подписываться на наш канал и использовать материал наших передач в просветительской духовной работе с молодежью, со взрослыми, с детьми. А также на уроках в воскресных школах. Вот сегодня мы поговорим о великом святом XIX века, святом праведном Иоанне Кронштадтском. Память его второго января, а также есть 14 июня. Поэтому вот сегодня, ко второму января, выйдет эфир о его юных годах, а 14 июня. Будет программа о последующей его пасторской деятельности. Итак, Иоанн Кронштадский. Родители Иоанна Кронштадтского, Илья Михайлович и Феодора Власиевна Сергиева жили в северном лесном краю, в селе Сура, Пинежского уезда Архангельского губернии. Иоанн Кронштадтский был старшим ребенком в семье. Кроме него в семье было еще две дочери, Дарья и Анна. Святой праведный Иоанн Кронштадтский появился на свет в 1829 году. И уже при рождении стало понятно, что судьба его будет необыкновенна. Мальчик родился таким хилым и слабым, что вместо плача родители едва услышали то ли хрип, то ли стон. Не доживет до утра, испугался отец и бросился к священнику, который жил по соседству. Если и умрет дитя, то крещенное. Батюшка пришел сразу. В ранних утренних сумерках при свете лампады ребенка крестили и нарекли Иоанном в честь святого Иоанна Рыльского, память которого и отмечали в тот день. 19 октября. И только ребенка покорестели, произошло чудо. У него вдруг прорезался голос, словно таинство вдохнуло в него силы. «Будет жить!» радовался вместе с родителями священник, вслушиваясь в громкий младенческий плач. Вот таковы были первые часы жизни великого русского святого, Иоанна Ранштадского. Итак, он родился, как я уже сказала, в селе Сура, Пинишского уезда Архангельской губернии. В тяжкие века татаро-монгольского иго на русском севере искали и находили спасения многие православные. Среди могучих лесов, на речных берегах, они рубили крепкие избы и ставили храмы. Так и жили так и жители Пинежского уезда, были соединены общей судьбой и рекой Пинегой. Кстати, реку Пинегу называют Пинегой, но согласно орфоэпическому словарю, ударение в названии реки падает на первый слуг, то есть Пинега. Говорили, что щепка, уроненная в нее, рано или поздно оказывается в Белом море. Это потому, что в него впадала Северная длина вбиравшие в себе воды пиниги. Родное село Иоанна стояло на высоком берегу при слиянии этой реки с малой речкой Сурой. Несколько столетий назад жизнь здесь была богатая, сытная, и людей жило больше. А потому храма в селе имелось два. Был Никольский летний храм и Зимняя Веденская церковь. В летнем Никольском храме службы велись только летом. Этот храм не отапливался. А когда наступали холода, службы шли в Веденской церкви, хорошо отапливаемой. Историки говорят, что в тот век, когда русский север еще только заселялся, климат здесь был мягче. Из голодавшихся мореплавателей баринца местные жители снабдили лучшей белой мукой, крупчаткой бочонком меда и бочонком масла. Но с годами из-за суровости стихий урожаи стали скудеть, и люди потянулись на прежние свои земли, где жизнь успокоилась. Хорошо еще, что не перевелась в реках рыба, а зверей в лесах было столько, что зимой они часто забредали в село. И все же, ко времени рождения Иоанна, село Сура обеднело. Священные сосуды в церквях были уже не золотыми и даже не серебряными, а оловянными. Облачения, сшитые в незапамятные времена, переходили от одного священника к другому. Впрочем, жители Суры другой жизни и не помнили. Это в больших городах водились шальные деньги и сколачивались большие капиталы. И жители Суры говорили, в, река, в реке есть, есть рыба, в лесу есть звери, проживем. И никуда мы из своего села переезжать не будем. Почти все предки Иоанна по отцовской линии служили Богу. И с самого рождения ясно было, что и его место при церкви станет дичком, как и отец. А уж если Господь наградит талантами, позволит выучиться, то и священникам, подобно деду Михаилу Никитичу. Отец Иоанна не смог стать священником, как его предки, из-за слабого здоровья. И поэтому пришлось ему быть дьячком в храме. Он помогал батюшке при требах, занимался ведением метрических и иных хозяйственных книг и пел на клиросе. Родители Иоанна с малых лет приучали ребенка к молитве. Каждый день отец брал сына с собой в церковь. Так что правила богослужения мальчик изучил раньше, чем научился читать. А матушка Феодора Власьевна учила сына молитвам, которые она знала наизусть. А вот с чтением дело не заладилось. Когда маленькому Иоанну шел шестой год, отец принес ему старый букварь, и мать стала учить его азбуке. «Читай!» «Ас, буки, веди», — говорила она, произнося название букв. «Ас, буки, веди», — старается она повторяла ребенок. «Теперь читай. Буки-ас, буки-ас». «Что получается?» «Буки-ас, буки-ас», — отвечал сын. «Да не буки-ас, буки-ас, а баба», — сердилась мама. «Что ты меня дразнишь?» Мало кто из детей сразу соображал что при чтении надо складывать звуки, с которых начинались названия букв. «Может, не стоит его учить?» — спросила однажды у мужа Феодора Власьевна, намучившись с сыном. «Ну, будет неграмотным. Главное, что человек был бы хорош. «Нет, без грамоты нам никак нельзя», — отвечал Илья Михайлович. «Как же мы его потом в семинарию отдадим? Его ведь без э, знания грамоты даже в приходское училище не возьмут». Иоанн слышал этот разговор, и ему было совестно. И почему он такой непонятливый? Ведь родители так стараются, чтобы он был грамотным. На следующий день, когда все ушли, он опустился на колени перед темным от времени образом и стал молить Бога дать ему разумение. Он очень хотел выучиться читать, только не мог уяснить, как это делается. Иоанн молился. И, плача, просил Бога о помощи. И неожиданно, словно пелена спала с глаз. И как это он раньше не понял? Ведь читать надо не буквы, а звуки. Мальчик схватил псалфель и принялся читать слово за словом, строчку за строчкой. Когда взрослые вернулись домой, он одолел уже целую страницу и с удовольствием продемонстрировал перед родителем свое умение читать.